В двух рабочих поселках Карсунского района Ульяновской области, где коронавирус подтвержден у 101 человека, с полуночи 18 апреля вводится карантин. Такое решение принял губернатор региона Сергей Морозов, побывав в райцентре Корсун. Если карантинные меры не помогут локализовать очаг, власти готовы вести режим ЧС, причем он может быть распространен и на другие районы области. Масштабность вспышки в Корсуне связана с тем, что там многие жители приходятся друг другу родственниками и часто общаются между собой. Кроме того, на карантин пришлось закрыть местную больницу. Только сегодня там вновь открылся аптечный пункт. В результате в поселке не хватает медиков для подворовых обходов. Сейчас в Корсуне работают волонтеры, которые в спецкостюмах ходят по домам, чтобы установить состояние здоровья заболевших. По информации Минздрава Ульяновской области, в регионе подтверждено 138 случаев коронавируса, двое выздоровели. Из них 101 жители Карсунского района. В Ульяновске зафиксировано 17 официально подтвержденных случаев заболевания. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.